Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Фокус на человека». Для начала две фразы из русской литературы. «Он уже давно пристает ко мне. Отделите, да отделите, маменька. Подождет еще. Знаем мы, каковы отделенные сынки. Писемский богатый жених». И второй фрагмент. «Вскоре после возвращения князя Андрея старый князь отделил сына и дал ему имение Богучарова. Лев Толстой. Война и мир». Как вы, наверное, догадались, мы сегодня говорим об отделении или о сепарации. И говорить об этом сегодня мы будем в студии с нашим гостем, доцентом кафедры педагогической психологии Казанского федерального университета, кандидатом психологических наук Ольгой Геннадьевной Лопуховой. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Здравствуйте. Ну, а для начала, чтобы понять вообще зрителям, не имеющим отношения к психологии слово сепарация, да? давайте поговорим, что это такое. Отделение, да, в переводе с да. латинского сепарация. Да, отделение, как вы уже правильно сказали, отделение, разделение, также в общем-то термин он не специально психологический, он общий такой термин и в технических областях присутствует mm -hmm. в самых разных науках. И обозначает всегда одно и то же, это некое разделение, отделение, в общем-то, в самостоятельные какие-то субъекты составляющие. Mm -hmm. да? Да. В психологии как это связано? Вот, что, о чем это в психологии? А, в, психоло... в психологии, конечно, об этом говорится именно с психологической точки зрения, то есть это такая психологическая личностная сепарация, отделение, становление самостоятельным человеком. Вот. И наверное, это не какой-то ведь специфический один этап, вот что имеет смысл наверное сказать. Да? Mm -hmm. Сепарация начинается фактически с самого рождения, может быть даже, но ну, это не говорится в литературе, но может быть даже вот само рождение это уже да, сепарация определенная. Mm -hmm. вот. Но младенец он не готов, он не самостоятельный. А абсолютно не может выжить без ухода и поддержки и постоянного присутствия в его жизни матери. И поэтому, начиная фактически с рождения, начинается и процесс сепарации постепенной. И даже уже с года, то есть уже в год, говорят о первых признаках и первых этапах сепарации. Ну и далее есть ряд очень таких, хороших классических теорий, э, друг друга развивающих и поддерживающих э, в этапах сепарации э, из них, ну, я бы, пожалуй, выделила, но ну, это мое такое мнение, ощущение, я бы выделила, наверное, э, Эрика Эриксона э, концепцию вот периодизации, которая она взаимосвязана с другими предыдущими концепциями, вот она поддерживает вот также вот эта вот модель э, сепарации, развития uh -huh. отделения человека, uh -huh. личностного такого развития, где на каждом этапе выделено и обозначено, да, что приобретается и как человек либо получает эту сепарацию, ну то есть не сепарацию, а получает вот какой-то новый этап да, своей самостоятельности. Uh -huh. В чем это состоит самостоятельность на каждом жизненном этапе? Uh -huh. вот. И что происходит, если на этом жизненном этапе что-то пошло не так? И происходит э, нарушение, так скажем. Mm -hmm. да, это отражается, соответственно, нарушение вот этой самостоятельности э, личностной, э, наруш... отражается непосредственно в нарушении и психологического благополучия человека, так или иначе, ну, в разной степени тяжести, так скажем. Mm -hmm. Ну, на сейчас это слово сепарация, оно прямо вот на слуху. Его только ленивый не используют. Я вот думаю, это может быть связано с тем, что ну как бы существует такое. Один человек сказал, остальные подхватили. Но, опять-таки, если говорить с точки зрения гештальта, не подхватывается то, что не выходит из фона. Подхватывается, значит, имеет отклик. Конечно. Да, это всегда это общий закон. Имеет отклик. И у нас постоянно общество развивается динамика происходит ее можно изучать в самых разных там ракурсах да. Да? в том числе в ну, больше я изучаю больше кросс-культурных чаще моментах вот ну, мой фокус так скажем внимание а вот в том числе и в культурном таком развитии с точки зрения тенденции глобализации вестернизации это тоже влияет, поскольку это происходит ну, не только в психологии, это да, вообще в целом да, в жизни, mm -hmm. в обществе. Отход, э, ну не то, что прям отход от традиций, но такая вот динамика, тоже постоянное развитие общества, mm -hmm. оно идет. И там свои законы системные, э, которые отражаются, ну они представлены и на уровне обществ, да, они представлены на, на всех уровнях, и они представлены на уровне личности. Когда традиционное общество меняется, любое, uh -huh. я хочу сказать, не только наше, в принципе, у нас уже давно оно перестало быть uh -huh. таким прям традиционным, таким, да, самостоятельно существующим, а, вот, у нас интеграция да, достаточно сильная всегда была, есть общества в мире более традиционные, где тоже эти вот более ярко можно наблюдать моменты, где быстрее происходят эти вот... Тенденции их видно, и это действительно отражается, в том числе на э, уровне систем ли... отношений uh -huh. у людей, э, отнош... в системах отношений человеческих, в том числе семейных, вот, которые тоже системно интегрированы с обществом, с институтами общества, где тоже все это меняется. И э, внутриличностной системы отношений, вот. И все это всегда взаимосвязано, и имеет смысл всегда рассматривать и анализировать, как я вот всегда для себя вот это mm -hmm. вижу, да? имеет смысл анализировать именно в системном таком mm -hmm. ракурсе, то есть не отдельно, да, что mm -hmm. происходит с конкретным человеком mm -hmm. вот в этой конкретной ситуации. Mm -hmm. Дело в том, что это просто разные модели обществ, да, вот то, что у нас сейчас, и некая вот эта вот традиционная модель, про которую мы говорим, ну, скорее как про модель, потому что в реальности у нас, наверное, сейчас такого прям вот целостной системы общественной, традиционной, не встретишь, ну, по крайней мере, да, uh -huh. мы можем какие-то только кусочки, такие вот, да, из этой вот культурной системы увидеть в отдельных мировоззренческих каких-то позициях отдельных людей что вот, вот он так видит да вот как традиционно вот его взгляд традиционный но мы не можем сейчас говорить что у нас существует некая традиционное, ну пусть даже в деревне до да, традиционное общество все равно в нашем сознании все перемешано да и это такие вот осколки, мозаичность, да, У мозаичность, да, слово, да. Мозаичность. вот, поэтому э, вот мы э, о моделях больше можем сейчас говорить, если мы будем говорить о моделях именно традиционной культуры, то, в принципе, в любой традиционной культуре действительно э, можно наблюдать вот эту вот э, систему такую, да, когда вот ну, действительно такая иерархия да, сообчинения. Старшие, mm -hmm. младшие, и у всех есть определенные ролевые mm -hmm. предписания, задачи, предписания. Да к которым, если они следуют, то как бы все хорошо и они не осуждаются обществом, да, никаких на них нет каких-то санкций, mm -hmm. дискриминирующих. Если они нарушают каким-то образом, да, ну, в общем-то, они демонстрируют девянтное поведение. То есть, допустим mm -hmm бросили родителей, скажем, растратили имущество, там, не поддерживают, это уже, естественно, там, допустим, нарушение. Или родители лишили наследства, да, это тоже какое-то уже отклонение. Но дело в том, что в любом традиционном обществе вот эти вот все этапы становления, то есть вернемся к тому, да, что сепарация это все-таки мы будем рассматривать психологическое, <сёк> да, то есть чтобы <сёк> не путаться. Потому что сепарация там, скажем, финансовая да, или какая-то э, территориальная с точки зрения проживания, да, где человек живет. Он живет на территории вот, дома родительского или он живет обязательно где-то вне. Да, это тоже может предписываться какими-то нормами, традициями в обществе. Вот. И они тоже могут быть разные, и это может быть не связано совершенно с психологическими тенденциями. Угу. Вот. Поэтому если даже в некой там, модели традиционного общества предписано что живут в родительской семье например дети обязательно остаются mm -hmm. или хотя бы кто-то там из детей старший либо младший там она обязательно mm -hmm. остается а, в родительском сем семье и продолжает там например какое-то родительское хозяйство там, да, линию дальше вести что-то сразу получает а, или получает профессию как в наследство и это может совершенно не означать что человек психологически не сепарировался потому что в любом традиционном обществе есть некие обряды в целом, которые можно назвать инициацией. Угу. Да, это не как вот в племени Тумба-Юмба, где вот там прохождение через огонь или что-то, но какие-то такие обрядовые формы, а, которые четко обозначают, что вот после этого события человек приобретает новый социальный статус с, новой, а, с новым уровнем ответственности с новой ролевой совершенно какой-то структурой поведения, предписанной ему. И это, соответственно, возрасту, социальному статусу и возможностям, там, финансовым ресурсам, это может быть как раз вот позиция, то, что у нас вот понимается как сепарация. Угу. Причем при старении также эти ролевые позиции, они сохраняются. Например, старики, они же более зависимые угу. становятся, допустим, от уже своих детей. Ну да, когда им помощь нужна уже. Да, это получается некий такой обратный процесс, uh -huh, да, uh -huh. как или как-то его назвать, да, снова такая зависимость. И э, таким образом, вот, в традиционных обществах отработана была, <laughs> так скажем, uh -huh. да, вот эта вот система перехода, но надо понимать, что это модель, некая идеальная модель, которую люди... Ну, в идеале следовать хоть могли. Оно uh -huh. могли отклоняться. Вот тоже. Uh -huh. И то, что они следуют этой модели и все ведут себя правильно, да, это совершенно не означало, что психологически они uh -huh. прям подавлены. Про инициации. вот Действительно, вы хорошо сказали про разницу между как это, цивилизованным обществом и племенем. Mm -hmm. Действительно, там инициация могла проходить с помощью очень жестких, жестоких, я бы сказала, ритуалов, да, в результате которых, если молодой человек или девушка проходили инициацию, они входили в общество взрослых людей. В основном инициация всегда была в культурах или в большинстве культур подавляющим, эта инициация всегда относилась к мужчинам, угу. а, то есть мальчики мужчины, юноши проходили инициацию. То, что не проходит инициацию, такого даже, в общем-то, ну, сложно, мне кажется, где-то вот прям выделить, угу. потому что обряды, они, в принципе, к ним готовились. И как правило, их проходили. Ну, кроме того, это разные совершенно могут быть обряды. Да, Они конечно. могут быть совершенно несложные, не жестокие, порой. Uh -huh. вот. И ближе к, ну, так скажем, к нашим культурам, к нашему uh -huh. времени это чисто такие символические вот. больше уже да. обряды, да. где просто обозначается, что все, теперь вот прошлое прошло э, и наступил новый период. И мне кажется, это тоже имеет ну, достаточно серьезное психологическое значение. То есть, ну, допустим, молодой человек или девушка, да, ну, чаще всего молодой mm -hmm. человек, ему сказали, провели вот этот ритуал, ну, условно говоря, отправили его в взрослую жизнь, и все. Дальше угу. ты уже обязан, хочешь ты или не хочешь, принимать серьезные, взрослые, да. взвешенные, взрослые решения, брать ту самую пресловутую ответственность угу. на себя, за себя, за своих близких, за то дело, которым ты занимаешься. Да. И так далее. Там целый спектр открывается. И вот в том случае, если ты это не делаешь, если я правильно угу. поняла, происходят те самые вот как бы... Да. Ну, отвержение, отвержение да? какая-то. Да. да, конечно, потому что это уже как девиация какая-то. И да? это оправдано с точки зрения функционирования семьи, развития семейных отношений, и системы как семьи, конечно, так? Конечно, ведь... это потому что а, вот это вот знание, да, что с тобой это произойдет, что это наступит тогда-то, да, после mm -hmm. того-то, это наступит обязательно. И это... Ну, как бы люди это не просто ждут. Вообще, примером инициации вот, можно назвать, если вы помните, у нас там принятие в пионер. Или да, в комсомольце. Да. Да? То есть люди хотели, они этого ждали. Потом состоялось некое там, эмоционально значимое событие. Да? Повязали галстук под барабанную дробь. И теперь ты пионер, и теперь у тебя новые обязанности, и теперь ты другой человек. Ну Или инициации можно также с, с инициацией сравнить там поступление в первый класс. Выпускной школе. Выпускной в школе. То есть некое событие, оно, оно внешне может сейчас как-то даже вот, ну, рассматриваться как ну, чрезмерно, может быть, насыщенное знач, значимостью. Немножко нивелировало значение, как да, будто, да, сейчас. Да, эта значимость, она важна субъективно <связывая> очень. Да, чтобы человек действительно пережил эту значимость во время этого события. Пусть там этот выпускной, он проходит в столовой да. той же школы, да, mm -hmm. и, и там ты в каком-то дурацком вот этом вот потом смешно, mm -hmm. да, становится платье, в каком-то там вечернем mm -hmm. на каблуках и с дикой прической, вот, но это именно вступ... вот, ну, как бы обозначение, вступление mm -hmm. в иную жизнь, да, вот такие вот, когда все, Переход. то есть вот mm -hmm. обрезали, и теперь ты другой человек, mm -hmm. и как бы к этому же готовиться, то есть вот эта вот именно значимость э, серьезности самого этапа, вот, субъективная именно психологическая значимость, она очень важна, потому что человек его заранее за несколько лет продумает, он к нему готовится, он себя проверяет, да, а сможет ли он, да, а справится ли он, э, не то что с самим вот, процессом, угу, да, угу. а справится ли он с тем... Вот что будет после него. Uh -huh. вот. И вот чем больше вот, как бы насыщена вот вот, накручена вот эта значимость, uh -huh. тем больше человек старается э, к себя спрашивает, например. Да, вот Как-то проверяет себя предварительно в каких-то ситуациях. Uh -huh. вот, чтобы вот, И все равно всегда такие события, особенно вот, если человек готовится, хоть как-то да, это тревожные такие события, это такие... Эмоционально mm -hmm. насыщенные события. Ну, вот мне очень здорово, что вы вот на это обратили внимание на те ритуалы, которые до сих пор в нашей жизни присутствуют. Но из-за того, что у нас как-то немножечко сейчас все общество какое-то в сторону потребления mm -hmm. Mm -hmm. направлено, у нас смысловая нагрузка этих ритуалов уходит. Mm -hmm. Да, у нас нет сейчас вообще нет принятия. Uh -huh. ни в каких, каких а, октября от пионеров. И так. У нас есть первый класс, uh -huh. который превращает в шоу, uh -huh. у нас есть выпускной, который тоже приглашает шоу. И получается, что вот этот инициаторский смысл вот из этих мероприятий, он извлекается, да, становится ну, только чистое шоу. Вот это, вот, конечно, очень важный момент, на который вы, я очень вам благодарна, что вы обратили внимание, потому что это то, что мы можем поправлять прямо, прямо сейчас. С помощью родителей. С помощью родителей именно. А родители как раз это у нас и есть та самая болевая точка. Да. да. Потому что когда мы сталкиваемся с тем, с молодыми родителями, даже неважно, молодыми, взрослыми, имеющими mm -hmm. взрослыми детьми, детей, все равно получается, что у них... У самих как будто бы это не у всех, далеко не у всех, во всех вообще не говорим, да? Эта инициация не пройдена, и, и сепарация не состоялась. Да. И они совершенно не готовы дать, дать детям ту свободу, которая сможет им помочь развиться. Да. И они заинтересованы неосознанно часто в том, чтобы дети оставались рядом с ними, их собственностью. Я же вот эта вот пресловутая знаменитая фраза, я же на тебя жизнь положила, да? Да. Это же вообще. А вот, кстати, насчет инициатив еще. Я тебя в муках родила. Да, да, да. Ты мне обязан по грубжизне. Да. Куда я куда-то это куда-то с тобой начать спала. Да. И вот этот вот момент. Как, и, и получается такая цепь неразрывная. Mm -hmm. да? Родитель один, не прошедший инициацию, рождает ребенка, которому не дает пройти инициацию, который в свою очередь опять кого-то производит на свет. Mm -hmm. И вот эту цепочку, ее как-то нужно размыкать. И вот сейчас как будто бы такое время наступает, как будто бы эту цепочку возможно разомкнуть, но мы же не можем без крайностей и сейчас я читаю статьи о том что вы стали взрослыми вы своим родителям не дети вы такие же взрослые как они соответственно не обязаны не заботиться о них не, не и все что как-то написано было интересно любая помощь которую вы оказываете своим родителям это только по добровольному вашему волеизъявлению то есть здесь не должно быть долженствования. вот правильно тебя воспитали, ты испытываешь чувство благодарности своим родителям, mm -hmm. любовь искреннюю, тогда ты идешь и помогаешь им во всем сам, mm -hmm. потому что ты вот чувствуешь это. Но мы с вами знаем, да, что ни одна родительская семья не проходит взросление без минного поля. Mm -hmm. Не бывает такого, чтобы хотя бы mm -hmm. на одну мину не наступил. И вот этот, ах, вот ты меня вот там в детстве что-то мне, любимую да, игрушку да, не купил, да. и теперь я не буду за тобой ухаживать. Да, вот что там делать меня вот так с обидел, да. меня так обидел. Вот я здесь вот Здесь прям... меня не понимали, да, угу. тут меня притесняли, или еще почитают психологических каких-то теорий. Это вот самое распространенное. Угу. Вот как бы такая сейчас проблема. Да. Э -э по психотерапии, так скажем, немножечко научатся люди и начинают видеть... Э, все вот эти вот какие ну, все описаны скажем, в литературе, uh -huh. нарушения отношений и неправильного воспитания себя своими родителями. Uh -huh. да? И вот все проблемы, как раньше вот был журнал здоровье, uh -huh. когда люди его читали, все, все болезни у себя uh -huh. находили. Так и сейчас э, ракурс уже сместился на интерес к психологии, uh -huh. читают всевозможные психологические теории, какую-то популярную литературу, и находят у себя все проблемы, в основном это проблемы в отношениях с родителями. Uh -huh. Самая популярная, наверное, сейчас такая проблема, это вот простить своих родителей. Uh -huh. Звучит. Понять и простить, uh -huh. как uh -huh. говорится, да? Ну, это и реально это есть. То вы сразу просто подняли несколько таких uh -huh. острых точек, вот опять-таки, да? А, Очередной клубочек какой? вам подбросила Клубочек, да, с чего начать а, Ну, во-первых, да Родители Сами нуждаются И все начинается с родителей Сами нуждаются в психологической коррекции Помощи Развитии, причем на любом Этапе, в любом возрасте родительском И пожилые уже люди да, И молодые родители, которым Допустим, лет 30 еще угу. только Да все, ну, многие, подавляющее большинство просто, да, нуждаются в определенной психологической коррекции, развитии таком, в, в, в доделывании каких-то своих там, завершений дел, да, да, да. Да, в том, чтобы разобраться с собой и как-то гармонизироваться, найти себя. Вот это было бы идеально, конечно, да, если бы родители. Вообще родители всегда должны начинать с себя. Сепарация у нас сейчас приобрела а, такое, вот, как вы правильно сказали, uh -huh. да, модное, uh -huh. да, такое слово, uh -huh. там ленивый не говорит о сепарации. Откуда это идет? То есть, раньше же, вот, мы говорим в традиционной культуре, uh -huh. допустим, все uh -huh. было вот в этой идеальной модели, все четко. Да, и не было вот этих вот проблем. То есть человек знал, что его все равно в какой-то момент к нему придет обязанность угу. создать свою семью, и даже не уезжая от родителей, у него будет другой уровень ответственности и спроса с него. Сейчас как бы все спутано, вот, и, допустим, родители такие, что они ну, понимают э, всю значимость правильного воспитания ребенка, и важность вот этой вот сепарации, что ребенок самостоятельная личность, что они не из каких-то там собственнических, да, или каких-то потребительских а, мотивов его завели, и они должны, вот, скажем так, дать жизнь самостоятельному человеку. Ошибкой может быть то, что э, вот, вот этот вот крен, да, на сепарацию, как вы говорите, угу. без... То есть у нас либо-либо, угу. да? да? у нас всегда, вот, всегда перегибы какие-то. Вот какие эти вот перегибы, они идут именно когда вот, э, люди действуют от ума, так скажем, да, от ума, а не от чувства. А, и они чем череваты? То есть в чем там неправильность может быть, когда вот, ну, сразу, да, чем самостоятельнее, тем лучше, потому что это независимая личность. Дело в том, что становление личности, возрастное, оно достаточно, это сложный процесс, оно проходит не так просто и требует ресурсности, оно требует и времени. И, и на каждом этапе определенных все-таки вложений и помощи а, вот, вот этой вот средовой, да, и чем младше ребенок, тем больше эта помощь все-таки родительская и поддержка родительская. И, конечно, индивидуально по-разному, да, кому-то нужно больше, то есть, допустим, более тревожному, более интровертированному, да, да, да, а, да, да, да, ребенку, ну уж я не говорю о каких-то еще там проблемах более таких выраженных, да, выраженных когда вот большая связь в начале uh -huh. и большая поддержка нужна именно с родителями да, сепарацию ни в коем случае нельзя понимать как вот как можно да как да. можно более раннее отделение uh -huh. как можно более там скажем большая свобода uh -huh. и вот, самостоятельность дело в том что Почему это слово опять-таки стало модным, да, и вопрос о а именно э, динамике и трансформации культуры mm -hmm. и общества. У нас э, очень сильное вот это вот влияние вестернизации было до этого времени, mm -hmm. до сих пор, и влияние западных, ну, вот западного типа mm -hmm. культур. А вот есть такие типологии культур, подчеркивающих разные ценностные и мировоззренческие позиции в основе разных культур. Угу. И когда происходит влияние более такой, ну, как бы развитый, поэтому, ну, не развитый, а с более высоким качеством, вернее, да. уровнем, уровнем благосостояния, жизни. да, не скажу, что качеством жизни, да, но, да, скорее, да. правильно будет уровнем благосостояния, это всегда становится, вот эта культура, она давит, Давлеет, да. Конечно она транслирует именно свои ценности. Это всегда было. Вот старались транслировать именно свое мировоззрение, mm -hmm. свою культуру, так или иначе, на другие. Uh, у нас это трансляция uh, более таких западных культур, но правильного научно будет сказать, маскулинного типа mm -hmm. культур, более таких индивидуалистических mm -hmm. культур, на нашу культуру более феминного типа и мягкого. культуру mm -hmm. до да, мягкого и со взаимопомощью, вот именно типа с имеется в виду. С поддержкой, да, такая. с взаимосвязью, с ценностью гармоничных отношений, а не индивидуального престиж, престижа какого-то, да, у -у -у -у. и свободы. У -у -у -у. Вот, и такую коллективистскую культуру. И у нас в результате не просто произошла смена ценностей, а у нас произошла вот эта самая мозаика в сознании. Uh -huh. Когда какие-то осколки, элементы там той культуры, какие-то своей. Uh -huh. И вот это вот создает такой внутренний, конфликтный, совершенно вот такой uh -huh. мировоззренческую позицию, где одни могут цепляться в чем-то. И даже не то, что одни люди, допустим, там дети, они там более таким маскулинной культурой, uh -huh. индивидуалистской, потому что это удобнее, интереснее, да, и более модные, более так как-то... Ну, прогрессивно, что ли, и проще, что, проще, ли, и проще она, в то же она. время. Поэтому молодежь, конечно, она больше вот, все-таки mm -hmm. находится в такой позиции как бы, передовой. Да? Но это не только наше mm -hmm. общество, это все. И нам это все это при, приходит, распространяется отсюда вот этой модой сепарации. Mm -hmm. Потому что вот, вот эта вот значимость именно самого слова даже да, отделения mm -hmm. сепарации, самостоятельности свободы это не наше слово mm -hmm. ну как бы традиционно глубинно но да она пришла в нашу жизнь она стала для нас тоже значимой mm -hmm. и поэтому вот такие вот перекосы кто-то в этом видит что-то тревожное да? кто видит вот, ну, чувствует значимость причем я не хочу сказать что это более пожилые люди вот по тем данным которые ну например есть у меня в исследованиях или вот в преподавании со студентами я вот преподаю курсы там кросс uh -huh. или психологии культурной идентичности uh -huh. когда приобретает человек мы определенные тесты ну вот прямо на занятиях проходим и там в исследованиях тоже получаются данные которые говорят что у нас ну, не такой уж на самом деле большой процент глубина да, людей которые относятся прямо, ну, молодых даже людей относятся прямо вот именно к западным вот этим вот навязанным uh -huh, ценностям. Uh -huh. Ценности, скорее, такие феминистского плана, uh -huh. взаимоподдержки, вот какой-то вот теплоты отношений, uh -huh. смысла больше, смысловых характеристик, чем каких-то показательных, престижных. Uh -huh. И люди осознают или не осознают, но они это имеют, вот эти вот глубинные позиции, поэтому все какие-то такие вот наносные лозунги или вот мысли, да, или ну, какие-то приоритеты, принятые поверхностно, такие вот свободы, независимости, самостоятельности и того же самого, там, одиночества, они будут вызывать тревогу у таких людей, ну, угу. глубинную. Ну, чувство такое неопределенности. Да, чувство неопределенности и напряжения, как бы они, может быть, даже, ну, где-то вот привлекательно не казались сначала, uh -huh. да, по своей форме, но они будут рождать тревогу. Поэтому вот с этими сложными такими какими-то пластами ну, психологу, может быть, если бы к нему обратились, да, за uh -huh. помощью, пришлось бы иметь дело. Когда, например, что-то декларируется, ну, на словах, но при этом человек ощущает тревогу, э, и yeah. он не может yeah. даже осознать, почему, вот это вот может быть. Uh -huh. Ну, и давайте вот вернемся к сепарации, к тому, что вот родители... Могут молодые там, особенно родители именно вот настаивать на том, чтобы ну, для себя, да, как вот эгоистическая такая позиция, пусть самостоятельно будет, да. Да? А на самом деле это чистый эгоизм, это не желание сепарировать абсолютно. ребенка, абсолютно, угу. да, конечно. Вот такая вот понимание, ответственность, ну, может так ответственное родительство, оно должно состоять в том, что надо понимать, что ребенк, у родителей ответственность перед ребенком очень большая, психологическая в том числе, там не только финансовая, не столько, может быть, там финансовая, да, сколько психологическая именно поддерживать, понимать, доверять и давать свободу, но именно не для того, чтобы ну, галочку себе где-то там поставить, что я такой хороший родитель. Я даю ребенку свободу, пусть делает, что хочет. Он же сам выбрал. Вот. А видеть, где ребенку нужна поддержка, то есть родители, это, все, ну, это источник ресурсности всегда для ребенка. А да, вот свобода не про попустительство и не про вседозволенность. Да. Вот совсем да. про другое. Да, родитель это, тот, это источник границ. Угу. Границ, когда он обозначает, и это его ответственность обозначить нужные границы ребенку его там поведение дать ему нормы и это источник поддержки ресурсов то что вот как раз мы связываем с родительской любовью если это истинная любовь она не будет чрезмерно uh -huh. вот чрезмерность наступает тогда когда это вот манипуляция скорее uh -huh. да то есть показать то есть вот как-то напоказ вот эту вот какую-то свою дать заботу да такой Клушество так как-то, да, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. вокруг там, mm -hmm. именно чтобы все видели, mm -hmm. да, mm -hmm. да, что как я, как много я делаю, да, mm -hmm. что я там, ну, и в то же время и себе показать, да, что я всегда там рядом, что mm -hmm. я... И обо всем уже подумал, да, там что я все обеспечил, за все заплатил лучше, я чем у других. За, все за него решил. Да, на, да, на 20 да. Лет Или какой-то такое наступание, можно отследить, да, соперничество между <с> <с> <с> у меня лучше, чем у другого родителя. Да, но это вообще не про ребенка. <с> <с> да, я да, понимаю, да. что это взрослые игры совершенно. Да. Вот, кстати, вот про взрослые игры было такое исследование. Я его слушала из уст э, психолога. То есть она не читала, а слушала, она говорила, она семейный психолог, она говорила, за всю мою практику, на, на самый простой вопрос, для чего вы родили ребенка, ни одна пара, которая ко мне пришла, не дала правильный ответ. Вот на ваш взгляд, правильный ответ, он какой? Значит, если он существует, конечно. Мне кажется, ребенок, это твое продолжение. В том смысле, что это, конечно, другой человек, да? Но это все равно глубинно, наверное, а, вот должно быть желание продолжить себя в этом мире, да? какие-то... То есть ты как бы не умираешь, если у тебя есть ребенок, uh -huh. вот. а, но это другой человек. И вот эта вот сложность психологическая... Uh -huh. Да, если это уж не совсем искаженный там всякие манипуляции там mm -hmm. или еще то то а вот это ближе где-то к истине сложность в том чтобы с одной стороны э, э, тот кто вот именно своего ребенка родил да и воспитал и он хочет видеть в нем себя mm -hmm. отчасти. Mm -hmm. Вот, ну, потому что это и генетически твое продолжение да, это и, и как бы культурно да ты же его что-то ему давал да, что-то в него вкладывал как-то хотел чтобы ну, каким он был вот. а, а с другой стороны любовь подразумевает что это же ведь другой человек вот истинная любовь в том чтобы увидеть там другое и это другое именно иное полюбить. Уважать, полюбить да. и отпустить потом. Да, отпустить там уже не возникнет проблемы. У -у. Потому что там... вот Отпустить это когда ты держишь. У -у. Когда ты держишь. Когда ты в себе не уверен. Да? да. Вот. Ребенок как поднога такая, да? Как опора такая, да, вот, да, такая, да, без да, которой да. ты не можешь быть да, хорошим. поэтому ты боишься. У -у. Да, ты боишься вот его отпустить. И поэтому ты там и контролируешь больше, чем нужно. У -у -у. Такой какая-то гиперопека какая-то mm -hmm. начинается, ты тревожишься, что, ну, не то... Может быть, это где-то тревога за себя, да, что mm -hmm. ты вот, ну, не, ну, не такой, да, где-то у тебя свой конфликт, свой там невроз, ты его передал ребенку но ты боишься, что ему тоже будет же с этим плохо. Uh -huh, uh -huh. Вот. И вот как-то вот не то передал, в общем-то, и смотришь, как он там тоже так же будет мучиться. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Может uh -huh. быть, в этом. А, но вот э, я вот сейчас наизусть не вспомню, но мне очень нравятся слова Лотмана по отношению к а, вот именно детско-материнские uh -huh. отношения. да, Когда даже вот мать с ребенком с грудным, да, она должна, она именно счастье состоит в том, чтобы увидеть там другой мир, mm -hmm. да, что это ты сделал, но это другой, это новый мир, это и есть да, и увидеть это другое, понять это другое и наладить диалог с этим другим, потому что это другое, оно будет тебя развивать, то есть вот в этом переход правильный. Ребенок это, это ну, как бы условное наименование, это человек с угу. рождения человек, требующий уважения. Да, с там другой, дня. Мир. Да. другой мир, другой у него, другое мировосприятие. Оно должно быть просто интересно, угу. вот. И попытаться увидеть, как он это видит. И вот и когда вот это начинает э, происходить, во-первых, там не возникает сразу проблемы с э, отношениями. Да, с взаимопониманием с, и потом э, вот эти вот проблемы как бы сепарации они также ну, не будут вот этими болезненными Случается, что проблема родительской сепарации когда родители не могут отпустить своего ребенка это в первую очередь связано с тем что у них ну как бы, у них проблемы у них отношение к ребенку как к собственности и это, да, как собственность. Это так. Да. Ну, как, как это я отпущу? А, а, а кто да. будет со мной? А, да. Знаете, Елена Ханаева, помните фильм чудесный? Фильм по семейным обстоятельствам. Вот я тоже его вспоминала она... перед передачей. Да, Абсолютно. Да, вот да, про этот да, фильм. Да, да. Да, и да, вот да. она говорит, когда ей предложили мы вам на дачу, вы, вы поедете все лет на дачу, будете там отдыхать, у нее был стресс, шок, она была просто в ужасе. Mm -hmm. А что я там буду делать? Да, кому я там буду нужна? агрессивная довольно-таки да, реакция. Очень-очень да, да, да, да. такая вот прям mm -hmm. вот история про нашу семью. При что она терроризировала постоянных. Да, я да. вам все да, делаю. Да, это да, ей сказали. Да. Ну ладно. Да, да. Вот он как раз, вот <с это, вот да, фрустрация. Ты ходишь одного, а на самом деле человеку это не надо. Он требует это, но на самом деле ему это не надо. И вот этой мозаичности, вот этой, вот это тени, толкай невротически, он практически, но я не знаю, вокруг меня... Очень много таких семей, Конечно. которые живут вот в этом тенетолкайском состоянии. Иди сюда, Это как шизоидная привязанность, называется, да. по-моему, да? иди сюда, не подходи ко мне. Иди сюда, не подходи ко мне. Я хочу этого, нет, я этого не хочу да. на самом деле. А что тебе надо, это в конце концов. Mm -hmm. Вот с этим разобраться нужно. Я думаю, что мы правильно сделаем, если все-таки еще раз очередной раз обратим внимание, да, наших зрителей mm -hmm. на то, что если не получается договориться со взрослыми родителями, взрослым детям, mm -hmm. не получается проявиться. Не хватает терпения, не хватает такта, не хватает каких-то слов. Но есть психологи, которые как раз этим занимаются. Но не надо себя мучить, можно пойти и получить квалифицированную помощь, которая не будет давать советы, а скажет, поможет разобрать ситуацию и показать, куда можно пойти. Так да, ведь? это было бы, конечно, идеально. Вот. Да, и, да. Люди и вот... сами пытаются как-то. Решить, да. Основном, решить, да. не решить, но как-то разрулить, как-то уйти от этих проблем. Еще мне она, понравилась очень метафора хорошая, в какой-то статье я прочитала, про то, что представь себе, что ребенок это иностранец, да. который поселился в вашей семье, да. которого нужно научить правилам жизни в этой стране, языку, ну, да, да. каким-то особенностям, а потом он уезжает. Он угу. интегрируется в эту страну, да. и он уходит своим ходом. Да. Вот примерно вы остаетесь с друзьями. Да, да, да, да. Вы не расстаетесь с врагами, что да. важно. вы благодарны друг другу. Да, вот У -у -у. это вот очень важный момент. И а, смотрите, вот все-таки да, вот существуют ситуации, которые, с которыми обращаются очень часто а, клиенты. Ну, условно говоря, мужчины, У -у -у. там мне 40 лет, У -у -у. я живу с мамой У -у -у. или с родителями, и меня на самом деле все устраивает но у меня почему-то все время чувство тревоги. То есть у меня хорошая работа, у меня там есть женщина или девушка, но у меня не покидает чувство тревоги, что что-то я пропускаю мимо. И вот э, здесь как раз к этой, вот, к этой жалобе, если можно сказать, к этой проблеме подходит высказывание, по-моему, Юнга, если я помню, что самая проблема большая для выросшего ребенка – это прожить жизнь своего, своих родителей, а не свою. То есть мы сейчас вот подошли к теме о том, что когда человек не сепарируется, многие об этом пишут, что он как будто бы не проживает свою жизнь и не, не может даже увидеть, а на что он был способен. Да, но он может это ведь ощущать. То есть в принципе на самом деле все свои возможности, да, или какие-то конфликты, или активно подавляемые чувства вины тем более. Да, каким-то mm -hmm. образом компенсируемое, мы всегда это все чувствуем, мы другое дело можем не признаваться, да, это у нас работает чувство защиты, мы можем от себя и так очень хорошо и активно mm -hmm. закрывать, но это всегда есть, да, это вообще классика психологии, это фрей фрейд еще, так скажем, mm -hmm. до сих пор никто это не отменил, вот. И поэтому человек чувствует, вот это вот что-то не то в большей или меньшей степени тяжести, так скажем, да, человек чувствует. И это может доходить до глубоких каких-то нарушений, угу. вот этот вот разрыв с истинным я, угу. да, до каких-то неврозов, даже там, до патологических состояний порой. Вот, а может быть на уровне, вот как вы сказали, легкой тревоги, да, какой-то неудовлетворенности тотальной. Угу да, это может активизироваться в ситуации, там, более стрессовой какой-то в жизни, какой-то вот идет, допустим, очень трудный период, и это усугубляет еще эту проблему, вот. а может вот так вот вяло тянуться, ну, такой нытьем таким каким-то внутренним, да? ну, значит, действительно есть что-то непроработанное такое, да, что, что твое сознание не впускает в себя, ну, и, как правило, это действительно нагружено ну, э, на, часто это именно нагружено Неким чувством вины Причем не, не факт, что ты реально виноват Это да. чаще всего вообще токсичная вина чаще да, ре, это, да, это объективно Вообще mm -hmm. может быть там вот, Нет никакой вины Объективно Но человек каким-то образом Воспринял для себя там, Разные механизмы у mm -hmm. всех Что вот есть за ним <смех> Вина, да, что должно было быть так, а вот оно mm -hmm. вот так, вот. но он это закрывает, нет, все нормально, все, все даже не просто нормально, все прекрасно, наоборот, все mm -hmm. прекрасно. Mm -hmm. так, как должно быть. Да, mm -hmm. вот, или это так лучше с рациональной точки зрения, ну, например, mm -hmm. да, живу с мамой, но ну, так ведь, а кто-то же должен жить mm -hmm. с мамой, mm -hmm. то есть о ней так лучше заботиться, маме так лучше, там она себя, ну а смысл, если я буду дополнительные деньги тратить, но все равно каждый день ездить к маме. Uh -huh. Да, рационализация, да. конечно. Разные uh -huh. могут быть защитные механизмы, но раз они начинают работать, значит, есть чувственные. Если человек не чувствует энергии в себе uh -huh. да, достаточной, значит, что-то там есть. Но uh -huh. это у всех абсолютно, у меня. То есть вот у вас, это у всех есть вот эти вот какие-то, как вы правильно сказали, да, такие таракашки, которые там до конца все равно никогда не выведешь. И периодически оно есть, у кого-то периодически, у кого-то более глубоко, тотально и массивно, да. Это может быть, например, вот у этого 40-летнего условного мужчины, вот это вот наслоение да оно так а должен ну, например кому должен вот этим вот традициям не традициям а вот ну, нормам да западные там какой-то mm -hmm. модель mm -hmm. общества да, да, мне да, 40 да. лет а, на западе есть модель четкая да что нормальный человек 40 лет живет самостоятельно от mm -hmm. родителей mm -hmm. к нам эта модель пришла mm -hmm. хотя есть традиционные модели ну, как бы, жизни наши Даже я бы не сказала там традиционные какие-то этнических культур, а традиционные советские, вот тот uh -huh. же самый фильм, вот этот, да? Uh -huh, uh -huh. <laughs> вот, когда, ну, объективно люди живут в одной квартире. Вот просто вот, ну, не было возможности по-другому Да, да. ну и сейчас да. особо этих возможностей это нет, потому что ипотека это, это, это очень проблемная штука с точки зрения ее погашения это серьезный шаг, на который люди ну, вот, mm -hmm. мы сейчас просто уйдем в другую тему, насколько люди mm -hmm. бездумно сейчас в нее как вписываются и как много потом ну, проблем тоже ну, из-за этого те же всем же самым родителям разруливались конечно, конечно, конечно, либо, либо родителям разруливали, либо там рушится все, ну в общем это mm -hmm. тоже отдельная история да, определенная зрелость. Да, порой лучше зрелым людям, может быть, как-то помогать друг другу, да, вот в плане там жить вместе. Иногда родители действительно требуют уже большей заботы и внимания, Конечно. Ну, например, больные, да. Угу, родители, угу. когда желательно, чтобы... Кто-то жил рядом. Да, кто-то угу. жил рядом. А, к тому же, это больше все-таки в нашей традиции, чем в американской. Ну, жить у них, большой у них семьей, у них традиция. да, да. У нас у нас нет даже этой инфраструктуры. Uh -huh. Может быть, мы, мы как бы более активно и быстро перешли бы uh -huh. на а, другую систему ценностей, да, не кусками ее вычленяли. Uh -huh. Но у нас вот реально у нас есть хорошие Может, дома, представляла, которые бы можно себе было представить в своей перспективе без вот ужаса, uh -huh. да? такого uh -huh. нет, uh -huh. вот у нас, опять-таки, перенимаются же какие-то элементы, не целостная инфраструктура. Uh -huh. Поэтому, конечно, у нас отчасти модель такой семьи, где многопоколенная, так называемая, да, соответственно, люди живут вместе. Uh -huh. Она, ну, может быть, и есть вот некая наша, вот, uh -huh. но в ней нужно уметь вот, да, вот как вот в этом уметь фильме, плавать, да? Уметь плавать, уметь, да. да, уметь жить, да, уметь общаться и, отнош, и относиться друг к другу определенным образом. Ну вот смотрите, опять мы возвращаемся в то, что даже если люди живут вместе, ну, вынуждены по разным обстоятельствам, да, здоровья, материальной ценности и так далее, никогда не будет там нормальных отношений, если между этими людьми не будет взаимного уважения. Конечно. Да. Родители с детьми, дети с родителями. Там, внуки и так далее. Вот если нет изначально уважения к личности, то бесполезно и любовь там будет не любовь, а тоже манипуляции, собственно uh -huh. говоря. Да? И только вот это взаимно уважение, признание личностных интересов, личностных границ, что у нас тоже очень часто размыто, да, uh -huh. вот эта история про приезжающих к сыновьям, даже живущим отдельно мам, которые убираются uh -huh. в шкафу и так далее, да, в uh -huh. порядке какие-то личные, в личных вещах порядок наводят. Вот это же тоже не про уважение. Нет, нет. Это про то, что моя да. территория, на самом деле это. Угу. Это не моя территория, моего сын, это моя территория. Что хочу там, то и делаю. И угу. вот это вот, мне кажется, очень сильно бьет по самолюбию, по вот по самоуважению и заставляет, возможно, в ответ агрессировать, да? Да, если это прямая агрессия. Угу. Может быть так, что в чем-то и удобно, да, кому-то. Кому-то, да. да кто-то, может быть, там и смирился с этим. И, э, это, но ведь э, раз так вот мама делает, врос, со взрослым сыном, например, да, то это э, значит что? Как она его воспитывала? Отсутствие это, самостоятельности. Это значит теплую, всегда, да. вот всегда представьте, да, это всегда было. И представьте, что с таким сыном какие отношения были в его раннем подростковом возрасте. Это как в анекдоте. Мама, я что, замерз? Нет, ты проголодался. Да, да, да, да. То есть ему вообще не давалось, скорее всего, никакой возможности о чем-то самостоятельно подумать, какое-то решение принять. И это, кстати, очень распространено. И это распространено не у родителей, которые, ну, как сказать, кукушки, да uh -huh. родили и ладно, Нет, конечно. Да что-то там uh -huh. как-то вырастет оно само, а именно родители, которые вот субъективно для себя считают, что они вот прям такие, ух, какие <сас> заботливые, uh -huh. и все лучшее только для своего ребенка, они просто обязаны обеспечить, чтобы вот он вышел в жизнь вот прям на высоком уровне. И сейчас, сейчас называется «Я же мать». Да, «Я же мать». И вот там несколько тоже есть вариантов mm -hmm. э, вот, э, Мы вот в и юрмском спорте таким mm -hmm. вот выделяем Ну потому что вот в этой сфере как раз вот сосредоточены mm -hmm. все mm -hmm. вот эти mm -hmm. да, вот родители Амбиций там сколько, непонятно yeah. чьи это родительские амбиции или детские все-таки амбиции yeah. Yeah. Да, там в основном родительские амбиции Конечно. на больший прям mm -hmm. процент, если mm -hmm. они есть и вот там как раз прекрасным образом вот прям все представлено, все модели mm -hmm. вот такие вот, всех родительских тараканов, наверное. Вот. И есть вот это вот «Ребенок-проект», да, mm -hmm. у меня есть на него планы, mm -hmm. когда он что должен, почему, потому что мой ребенок лучший, mm -hmm. я это знаю, я это всем докажу, но он, ну, в общем, для этого mm -hmm. он должен, вот в такой-то этап, в такой-то, если что-то не получается, виноваты все вокруг. Да, но в то же время и на ребенка Может быть, то есть варианты есть Когда там У нас, ну, разные случаи приносят У нас учатся в том числе Например, и тренеры ну, которые реально вот, uh -huh. Постоянно сталкиваются там и, и бьют детей непосредственно Там, допустим, на вот выступлении Там на теннисном корте или на ковре Вот где они прям выступают прям, да, Если они кричат, обзывают Родители, ну, то есть вот настолько Ребенок инструментально воспринимается, настолько это вот прям проект, mm -hmm. да, что вот э, абсолютно не справляется со своими эмоциями даже родитель, когда он, ты должен, да, ты почему не сделал, да? мы же с тобой <смех> готовились, а ты вот не смог. То есть вот вот даже на этом уровне сепарация, да, то что это вообще-то другой человек, mm -hmm. да, ну мало ли что вы там готовились куда-то, мало ли что. Э, ты, ты, ты почти там представлен, да, в нем. То есть человек не разделяет даже вот это вот свое желание mm -hmm. некое mm -hmm. и свое видение, там, свой идеал некий, да, и вот этого реального ребенка. Там mm -hmm. даже ведь часто родители не видят эмоции этого ребенка и его, mm -hmm. вообще его мировоззрение какого-то. Нет, нет, там все сплошь вот этот mm -hmm. личный эгоизм. Чаще всего это своя собственная история, когда не удалось самому и реализует это в ребенке. Да? Сколько тоже таких историй приносит, там, когда мама балерина mm -hmm. несостоявшегося, вот она девочку мучает, а девочка mm -hmm. вообще никак, она вообще художник или музыкант. И вот это вот пока до травмы-то mm -hmm. какой-то не находит, буквально случай, в смысле слова, mm -hmm. до травмы ребенка, это не прекращается. Причем до травмы, которая уже не дает возможности дальше заниматься mm -hmm. вот этим видом спорта, этим увлечением и так далее. Но это же... Ну, это да, причем член это... Член вредительства какое то травма, уже получается. Травма, она бывает именно психогенного характера. Конечно. То это есть это ребенок да. как бы, он не неосознанно специально себя травмирует, mm -hmm. то есть он как бы идет на эту травму. Неосознанно. Допустим, да, ребенка бьют или подзатыльник. Ну, допустим, возьмем просто рукоприкладство, потому что насилие, оно может быть и угу, моральное, угу, да, угу, без рукоприкладства, да, но да, бывает лучше подзатыльник слава. или по попе, чем унижение, такое, да, вот Словесное. давление, У -у. да, давление психологическое, унижение, или ну, например, кстати, последствия сепарации та же самая, это выученная беспомощность, когда mm -hmm. постоянное вот это вот гнобление в сторону того, что ну, я же тебе говорил, что тебе не получится, mm -hmm. да? Чего ты лезешь? Зачем ты это делаешь? Mm -hmm. То есть вот эта вот постоянная борьба, вот. вот если вот с этим сравнивать, со всякими вот такими вот такой буллинг семейный, то лучше уж, наверное, по mm -hmm. раздать, чем. Вот такое да. вот э, унижение постоянное. И это ни разу не про здоровую сепарацию. Конечно, это вот как раз то, что Еще и блокирует, это. вот mm -hmm. то, о чем и имеет смысл, наверное, больше за, вот, заботиться и волноваться. Mm -hmm. Когда э, такая трансляция идет, Вот э, тут даже я бы не акцентировала рукоприкладство, не рукоприкладство mm -hmm. в Советском Союзе действительно. Но ну, возьмем это как культуру более такой коллективистскую. И вот подзатыльник, скажем так, прилюдный, угу. да, или подпупник угу. ребенку, угу. он скорее был, так скажем, для людей, угу. чем для ребенка. И он скорее был, скажем так, показателем, что я это поведение не одобряю, не одобряю. да, и вроде бы все поняли, ага, родитель сам как бы наказал, Ребенка же воспитывал как бы все общество, то есть если родители не наказывали, значит, видимо, где-то в школе его должны mm -hmm. наказывать, там, mm -hmm. или в детском саду. Mm -hmm. Ну, кто-то же должен mm -hmm. это сделать. Ну, как бы вот. А если сейчас, вот, например, мы наблюдаем, ну, вот то, что я говорила, да, допустим, в том же спорте, родитель, mm -hmm. это уже ведь осуждаемые вообще то действия. Родитель, может быть, потом, после своего аффекта, он осознает, что, ну, не, не стоило вот так-то mm -hmm. себя вести, может быть, в целом. Но это вот именно реакция скорее уже такая агрессивная, это другая реакция, да? Это, это другой подпопник, это uh -huh. другой подзатыльник, uh -huh. Uh -huh. чем вот и он по-другому будет восприниматься uh -huh. ребенком. Он более токсичный, потому он что гораздо тот первый более... мог быть что-то, да. ну он действительно там я не знаю, да. разбил вазу, ну условно говоря. Ну, ну, или там, ну, или действительно, да, некая уже демон... с реальной виной. Что-то, да, что то девятный ребенок, да. не должен, да? Общество сейчас осудит, я лучше сам. Uh -huh проявлю свою а позицию. в этом спорте совсем а, другое. А здесь это... Не именно... третье место, не первое место, а третье. Да, это именно токсичное, uh -huh. да. А, мы там занимались месяц, а ты до сих пор там этого не делаешь. Uh -huh. Вот, или мы подготовились, а ты не показал. Вот. Это уже реальное вот это вот переложение своих вот прям серьезных проблем uh -huh. психологических на вот это отношение с ребенком. Там ребенка нет, для родителей mm -hmm. как ребенка, как человека, да это инструмент какой-то, да, это некий объект просто, вот. mm -hmm. а, где вот, и, и это значит, что родитель в принципе не видит своего ребенка и в повседневной жизни тоже вот это внимание о котором вы сейчас говорите да. оно и должно сопровождать ребенка сто да. со стороны родителей на протяжении всей жизни и тогда сепарация не будет выглядеть как сепарация она пройдет да. как обыкновенное взросление ребенка да, и да. выпускание его с вот этой мягкой поддержкой с, с да, дальнейшей да, да, поддержкой да. в свободную жизнь а вот этот вот признак того что ребенок взрослый ребенок может сказать родителям, ну, даже и не взрослым, а в принципе ребенок, mm -hmm. до да, любого возраста, когда он говорит, и он что-то уже себя осознает там старше пяти лет, он может говорить: мама, мне страшно. Если он может это сказать, это значит, что он воспитан так, что он знает, что его чувства важны. Вот о чем речь. Mm -hmm. да, что его чувства важны это раз, и во-вторых, и э, к нему к нему есть внимание, да, не к некой форме, там, uh -huh, не к некой uh -huh. норме с ним связаны, или ожиданиям с ним связаны, а именно к нему а, он имеет внимание, и он может а, всегда опереться, потому что, когда мы ну, говорим кому-либо, да, что нам страшно, это значит, uh -huh. мы все-таки ждем поддержку. Uh -huh. вот. И тоже а, еще обратить внимание на то, что вот, вот, вот, исходя из того, что вот, то самое мазачное представление в головах у людей. Да? Сепарация ⁇ это не значит, опять-таки, вот в этом полярном смысле слова, ушли от родителей и все. Это значит, что если с родителями были нормальные отношения, то фигура матери и фигура отца, как поддержка, они продолжают оставаться на протяжении всей жизни. Да. И это никак не связано с сепарацией. Да. Это mm. та необходимая помощь, советы, действительно, мудрость, как, как, да. какие-то мудрые Просто советы. Понятия тебя. Да. Просто, Просто принять да. а -а -а. Это то, что с нами остается всегда. Mm -hmm. Это то, что не не, не остается у нас за плечами, потому mm -hmm. что мы прошли сепарацию. Это вот вообще не одно и то же. Вообще, да да, да. И вот в заключение вот скажите еще, пожалуйста, нашим зрителям несколько слов вот для того, чтобы для тех людей, которые находятся как раз вот в этом состоянии и Начитались вот этой литературы, и у них в голове каша по поводу того, что, что происходит с моими родителями, что происходит со мной, куда бежать, почему я так. Вот, угу. а, да, вот какое-то такое вот хочется завершение. Я бы сказала так, что все начинается все равно с тебя. Надо начинать с себя. То есть нужно все поправить сначала в себе. То, что у родителей были проблемы, да, они... Не исправиться без того, что ты не исправишь, и не гармонизируешь, и не выстроишь в себе. Как, когда ты выстроишь что-то в себе, вот тогда ты сможешь через отношения с родителями, например, да, даже если у них есть реальные проблемы, ты их видишь, знаешь, понимаешь, тогда ты сможешь и родителям тоже вот дать вот это правильное чувство и понимание, и они тоже, может быть, что-то и найдут, и выстроят в себе, в конце концов. Mm -hmm. да? вот. А не требовать от того, что вот там были mm -hmm. <laughs> неправильные отношения, mm -hmm. они мне вот делали все неправильно, из-за этого у меня mm -hmm. проблемы. Mm -hmm. Вот некая такая вот обида mm -hmm. mm -hmm. вот. А именно вот, окей, там что было, то было. Да? Но самое трудное – это работать с собой. Да, вот, но надо это сделать, надо начать с себя. Спасибо большое вам, mm -hmm. Геннадьевна, за очень интересный разговор. И я благодарю наших зрителей за, за то, что вы были с нами, и э, надеюсь на то, что в вашей жизни с сепарацией все было, будет хорошо, и будьте счастливы, здоровы, берегите себя. Всего вам хорошего. До свидания.